начинать себя. Вот. Привет, Светик. Привет. Привет, Фаш, привет. Привет, Танюшка, привет, друзья мои. Что могу сказать? Автономные дети, сейчас очень необычные дети рождаются. Вот я, допустим, повторюсь, я была у подруги, ну, как бы это мы старые, давние клиенты, мы уже несколько лет общаемся, и у нее малышу 8 месяцев дело массажи, ребенок отреагировался, да, хорошо. Он встал, пошел, то есть он заговорил, он активно развивается, он научился да, плавать, все у него прекрасно. Но он первое время спал более-менее и заново начинает плохо спать. Мама меня пригласила опять и спрашивает, посмотри, пожалуйста, да, что здесь. Вижу здесь легкий тонус, да, вижу здесь шейка тонус но нету такого тонуса, чтобы он прям серьезно закидывал голову, когда плачет, то есть нету такой не, не значит переживать, да, все хорошо с физикой, а ребенок и она говорит, посмотри, как он засыпает, а вот он засыпает, ребят, я была в шоке, то есть он, я подключилась, то есть я энергетически подключаюсь и считываю, как у него происходит, вы не поверите, я вижу, что ребенок осознает что его тело засыпает а он не хочет спать он осознает что он не есть тело и он сопротивляется он шевелит ручками шевелит ножками он пытается открыть глаза он борется со сном и он практически у нее не спит то есть он на грудном молоке 8 месяцев там-то пытается его вскармливать он все подряд пробует вот но меня поразила осознанность не каждому, понятно, что не каждому дети идут на руки сейчас. Дети рождаются, сразу держат голову, да. Скоро они будут, наверное, как животные встанут, пошел. Это а другой тут нужно тоже, как бы спорный момент. Но то, что дети очень глубоко осознаны, и они а, чувствуют глубже свое тело, это 100%, и чем моложе ребенок, а, их начинает пугать это состояние. А что происходит? Почему я? И когда я подключилась, я почувствовала, знаете, вот как будто бы тебе каску девают на голову, и ты погружаешься в сон, как будто тебя вот э, мега пьяная, как будто тебе наркоз дают. Вот, сон — это наркоз. И прямо идет такое сильное чувство этого наркоза, и ребенок с этим борется. Он ощущает это, он начинает э, шевелиться, вот бодаться с этим сном. Вот такие сейчас дети. Меня, конечно, каждый раз поражают. Я понимаю, что время сейчас необычное. Вот. но по своей сути нам некуда деваться, нужно просто принимать, что есть, и понимать, как с этим <coughs> дальше трудиться, работать. Самое главное — воспринимать этих детей как взрослых, спрашивать, что они хотят, интересоваться и не навязывать свою точку зрения, всегда позволять им высказываться, всегда позволять делать то, что у них на душе, да, и ловить те минуты, когда они настоящие, и развивать в них это. Потому что их настоящность, по своей сути, есть та ценная ниточка, которая приводит к автономии. У нас точно так же, да? Наша настоящность, она приводит к автономии. Вот. Что ты хочешь, может быть, светом? У меня тут со Светом небольшие перебои. А, шикарно. Что я могу сказать? Ну, я могу сказать, что... Ну, ты продолжай говорить, мы тебя слышим, Свет, все хорошо. Да. Ну, дети на автономии, они в любом случае другие. И у родителей, у автономов они другие. Не слышно, кто-то говорит. Меня не слышно. Да, но ну это Баку пишет. Интересно, Фарида. Вот я все слышу Светлану. Я пишу сейчас тему дети автономность, чтобы было понятно. Так, я секунду, сейчас включу другой свет. Попробую. Слышно, кто-то уже пишет «слышно», а уже «слышно» пишет. Вот, все хорошо слышно. Давай. Дети автоном, автономные на автономии. Я не знаю, я не встречала людей, у которых бы дети были полностью на автономии. Вернее, когда мама полностью на автономии. Я могу только свой опыт рассказать, когда я была первый триместр на автономии, какой у меня получился ребенок. Но я это уже, наверное, рассказывала, смысла не вижу рассказывать это повторно, потому что там в наших видео уже есть это. Но то, что ты сказала, что нужно ребенку позволять как бы раскрываться самостоятельно, это безусловно, но он может раскрыться в правильном русле только когда есть осознанный родитель. Потому что самостоятельно развиваться, но ну, это то же самое, что вот мы в детстве, да? А кто нас учил развиваться как-то самостоятельно? Кто нас учил там, принимать какие-то решения? Либо нам говорили, правильно или неправильно. Я все детство всё провела на гаражах, на каких-то болотах, на лужах, на деревьях. Ну, то есть там, где, в принципе, для человека его обычном восприятии, ненормально. Mm -hmm. вот. И как-то вот само вот оно шло, вот это вот воспитание улицей, оно само шло самостоятельно. Сейчас же мы детей загнали в такой кокон, что мы им не позволяем не том, чтобы самостоятельно принимать решения, мы им даже не позволяем самостоятельно выбрать а, там, где им гулять. То есть мы даже им не разрешаем гулять где-то там, где мы их не можем увидеть, не можем позвонить, не можем э, уз, узнать, где они. То есть мы настолько не доверяем своим детям, э, что они, то, они как научатся доверять себе, если мы не доверяем мы их мир, мы не доверяем им. Конечно, мне там скажут некоторые родители, как, ну как, ну вот у нас такая ситуация в стране, вот у нас вот это, у нас то… На каждом этапе нашего становления в любом, в любом времени было плюс-минус одинаково. Где-то лучше, где-то хуже. Потому что если послушать истории, вот у меня сейчас особенно девочки рассказывают свои истории детства, ну девочки как, которым за 50, за, за, далеко за 50, да? И они рассказывают такие истории своего детства, что просто волосы шевелятся на всех незагорелых местах и это наверное идет все равно от родителя насколько мы можем чувствовать своего ребенка но мы никогда не сможем прочувствовать своего ребенка если мы не умеем чувствовать себя если мы не понимаем почему у нас вот так вот происходит с нами с самими как мы узнаем что происходит с ребенком вот то же самое, что говорят, вот у ребенка переходный возраст. У меня старшему сыну 14 лет, у него переходный возраст. У нас бывают с ним разные ситуации. Мы бывают с ним, ну, скандалить, конечно, я не скажу скандалить, потому что у меня вообще такого нет, чтобы я с детьми что-то там скандалил. Но у меня бывают вспышки, потому что, ну, представляете, парни, которые бывают с самого утра, дерутся не на жизнь, а на смерть. Но когда ты сам себя внутри принимаешь и успокаиваешь, то тогда садишься с детьми и начинаешь разговаривать со своим ребенком. не что хорошо и что плохо по нашим меркам, по нашим социальным меркам, а когда ты начинаешь пропускать его, это же твоя кровинка, ты же его чувствуешь. Если ты себя чувствуешь, что ты его будешь чувствовать. То да. Тогда ты ему рассказываешь свои чувства. Почему, это, не почему это не надо делать. Ни в коем случае так не говорить. А, например, вот он сделал какое-то, ну, что не, не нужно делать. Так скажем. Не нужно делать для тебя, как в твоем понимании. То ты тогда ему говоришь. Там, я, например, говорю, там Ярослав, вот это вот когда ты вот это делаешь, я чувствую вот так-то и так-то. Вокруг нас происходит то-то и то-то. Другой человек или другие могут подумать, почувствовать, увидеть в твоих действиях вот это и это. И вот после этого, когда я ему все вот это расскажу, только после этого он может принять самостоятельное решение, обосновываясь на моем жизненном опыте, и только после этого он может принять более или менее правильное решение, правильно в своем э, на, на момент своего возраста. А иначе просто так, ну, как бы ты взрослый, принимай сам решение. Вот это вот нельзя, вот это хорошо, вот это плохо. Нет хорошо и плохо. Есть чувствование, почему вот это не делать. Если ты сделаешь, будет вот так. -то. Если ты сделаешь так, будет так. Если ты сделаешь так, будет так. Или, например, вот как очень часто тоже только по себе говорю. Например, если я сорвалась на детей, у меня такое бывает, что я там их начинаю, там, ой, вот у вас опять вот это, вот это, вот это. Я очень быстро отхожу, очень отходчивый человек. И раньше было, сейчас и подавно. И мне нужно несколько минут, чтобы отойти. И я отхожу когда, и я им начинаю говорить, я им начинаю рассказывать. И я начинаю э, ему как рассказывать? Mm. То есть, я, во-первых, я сразу же признаюсь. То есть я тебя, э, на тебя накричала или на вас накричала не потому, что вы сделали плохо, а потому что у меня не хватает моего сознания донести до вас то, что я бы хотела. И поэтому я начинаю нервничать, что я не могу до вас донести и поэтому на вас начинаю повышать голос, не потому что вы плохие. У меня дети изначально знают, что я их люблю безусловно, такие, какие они есть, не за их поступки, не за хорошие поступки и не за плохие поступки, а просто априори, безусловно, их люблю. Но, всегда добавляю «но». Но я бы хотела, чтобы вы вот эту ситуацию Сделали вот так вот, потому что она будет вот так вот. Согласны они со мной или нет, всегда спрашиваю. Но чаще всего, конечно, согласны. Это безусловно, что согласны. Вот. И тут, по-моему, кто-то написал, мы с сыном друзья, и тем не менее. Мы не в раю живем есть социум, да. Это Фарид, да, пишет. Да, ну, да. Ну, я, во-первых, как друзья. Это у нас общепринятые фразы, да. Вот мы, мы хотим, чтобы мы с детьми были друзьями, мы хотим, чтобы это... Мы не можем быть с детьми друзьями, мое мнение. Мы всегда должны оставаться родителями. Но родителями не в понимании смысла слова такого, что я тебя родила, я тебе налила тарелку супа, я тебе купила трусы, носки, поэтому повинуйся, повинуйся мне и слушай меня, пока не начал самостоятельно зарабатывать. Нет, родитель — это есть тот, который своего ребенка, свое чада идет в этот мир, в этот социум. не в какой-то свой воображаемый, да, а в этот да. наставник. И нужно добиться, чтобы твой ребенок как раз не просто с тобой дружил и как там своему другу сказал, ты что, охренела что ли, мать, я сейчас пойду там, э! или давай, мамулька, там, я уже взрослый, пивка попьем. Нет, не этот... Э, не этими друзьями, а именно он должен тебя настолько воспринимать как учителя, как своего путеводителя в жизни, настолько оно, у него должно быть к тебе уважение, но ты это должен сам его настолько уважать, чтобы у него была отдача этого уважения. И когда он уважает тебя, то тогда он начинает к тебе прислушиваться, он начинает тебе рассказывать те вещи, которые не всегда даже готов рассказать друзьям. Потому что друзья, они могут по-разному воспринять эту информацию, а тот человек, которому ты в доверии, безусловно, он знает, он тебе доверяет, то есть он знает, что ты не в том, что встанешь на его, на его позицию, а он знает, что, он, что ты поможешь ему решить любой вопрос. Вместе с ним пройти через его какие-то трудности в силу его возраста. Да. Не говорит это а, я в твои годы там сама решала, я в твои годы уже зарабатывала, у нас другое время было». Это тоже нужно учитывать. Но если он тебя будет уважать, если он тебе будет доверять, вот это вот самое главное. А друзья у, него будут, друзья у него будут на улице. А ты должен быть для него авторитетом. Да, пишет, у нас так не принято, с родителями говорить. Он не пьет, не курит 16 лет. Уважает меня и ценит. Все взаимно, это Баку. Ура! Мы делимся, ага. да. Да, ну, да, вот это здорово. Это да. здорово. У меня тоже, вот я сложились такие вообще отношения. Мне часто говорят, что мои дети гипервзрослые, называют моего старшего вообще старичком, что он такой глубоко осознанный мальчик с рождения. Я позволяла. И наблюдала всегда. То есть я наблюдала и э, всегда давала ему сделать выбор, осознанный, э, рассказывала, что будет, если он что-то делает не так, что будет, если он сделает это, что будет, то есть, если пойдешь прямо, либо направо или налево, да, то есть там коня приобретешь, там без ноги останешься, то есть вот, всегда я ему доносила эту информацию. И разбирали мы с ним, и ему очень нравится после этого приходить делиться, это классно. А, с младшим, то есть и старший у меня, он такой спокойный, созерцающий по характеру, он не любит сидеть на одном месте, не любит двигаться, а, любит ковыряться в компьютере. Он мне с детства сидел, собирал, разбирал игрушки такие, знаешь, логические, вот такого плана. Вот. И мы здесь быстро нашли с ним язык, очень легко все. И сначала думала, мне будет сложнее. Я перестраивалась. Сначала не могла понять. А он такой конкретный, прям вот, вот конкретно сказал, сделал. Ему не нужно объяснять. Ему нужно все здесь и сейчас. Вот. И здесь я э, подобрала друг, другой, знаешь, такую тактику. Э, я стала говорить э, слова аккуратно. И я поняла, что ему хочется некоторые моменты прожить самому, я позволила. Допустим, он был маленький, он лез у меня а, на балкон, и нужно было переступить, и он завалился, ему было больно, то завалился, стукнул свою. Я дала ему это пережить. То есть такие моменты а, именно с младшего возраста позволяла ему там понимала, что может быть он стукнется, но не серьезно этому поплачем. Но мы я ему четко потом подтверждала. Мама говорила аккуратно, значит, нужно реагировать на слово «аккуратно». То есть я ему такие э, слова дала вначале, маркеры, где нужно обращать внимание на мою речь, чтобы он чувствовал, что здесь я ему нужна. И тогда я обращала внимание на себя, и мы уже какой-то разговор продолжали. Вот. И я заметила, что такие люди, вот как он, они часто уходят в себя и, и стараются просто быть хорошими. То есть... Интересный такой момент, знаешь, есть просто хорошие дети, есть осознанные дети. Вот хороший человек, да, что такое хороший человек, вот, который делает как надо. И он стесняется признаться себе и прячет то, что у него есть тот же негатив, на который он реагирует на других. То есть он боится признаться самому себе, что он тоже мог бы так плохо поступить. И он, он все равно продолжает там ругаться, яростно выступать. И здесь у таких деток важно разбудить осознанность, чтобы он понимал свою мегаответственность, ответственность вот. И когда появлялась мегаответственность, тогда я видела вот этот вот голый страх перед этим. Голый страх, что это может как-то на него повлиять. То есть он не понимал, что потом ожидать. Мы это вместе проходили разные ситуации, а, ну, вот и, да, никто ничего не пишет, <связывается> Я просто казалось. И могу сказать, что это дорого стоило, потому что поначалу все это переходило в агрессию, ребенок любил защищаться молниеносно кулаком или чем-то еще, вот. Но в итоге он понял, что Сила не в действиях и даже не в мыслях, а просто в анализе ситуации. Вначале сила в анализе, именно понять причину, исток, именно сила в этом. И он научился рассуждать у меня, он полюбил рассуждать. И нам становится интересно рассуждать теперь втроем, Потому что поначалу, конечно же, была драка дома. Дети совершенно разные характерами. Вот. И... Старший точно могу сказать, я уже говорила видео, что он у меня в год и в месяц-пять дней прожил без еды, когда меня положили в больницу. Старший он определенно у меня то ел, то не ел, то ест, то не ест. Я вываливаюсь на стихи, он со мной вместе. Это нормальная песня, ему 12 августе. Вот. И а младший, он до 7 лет он у меня очень любил мясо. Э, так как я занимаюсь энергетикой, практикой, я знаю, по строение человека, что до семи лет человек приносит в эту жизнь то, что у него наработано с прошлой жизни, да. А, то есть он притащил вот эту вот свою м, четкость, структурность, я бы сказала, наверное, сатурнианскую умение а, удачливость, юпитерскую, да? умение исполнять законы, правильность какую-то, но м, не было вот этой вот глубокой осознанности и делать все нужно, потому что надо. Это он притащил с прошлого до семи лет, это у него прям ярко проявлялось. Но вот сейчас нам в апреле 7, и он очень сильно поменялся. Он не всегда хочет есть мясо. Он прям на глазах меняется, поменялся характером. Он стал мягкий, он стал ласковый. Как подменили, вот все, что заложили, оно прям дает плоды. Всегда нужно иметь терпение. И что осталось самое интересное, да, из-за того, что я его не поломала. За того, что я ему не сказала, что неправильно драться, да, мне подходили родители и говорили: вот вы объясните своему ребенку, что так неправильно. Я говорю, почему так неправильно? Он так считает, что в той или иной ситуации поступить было и отреагировать, а, да, поспорить с вашим ребенком и дать ему сдачи. А, я с ним поговорю, дома разберусь, если интересно, я скажу. Но при всех я общаться не буду, принижать его, да, достоинство это первое. Второе я не буду следовать вашему указанию, у меня есть твое видение, не хотите общаться, не нужно. То есть я четко выказывала границы, и он чувствовал мою защиту. Но домой я приходила, мы с ним все спокойно разбирали. Вот. Те моменты, когда дети, допустим, не хотят убираться, да, никогда не повышать голос, иначе это становится обузой. Просто спокойно, несколько раз повторяющий, когда им что-то уже нужно. Вот. они не могут это найти, одеться, любимую вещь, найти игрушку. Э -э я припоминаю и как бы подаю ситуацию таким образом, что им после этого хочется самим убирать, то есть э развивать их в них именно осознанность в своих действиях, для чего это нужно, что мы вот элементарные вещи социума просим соблюдать, для чего вот это нужно взращивать э своим примером. То есть я... Просто, не просто их прошу, говорю, ну, я же говорю, там не делаю какие-то вещи, я же тоже там устаю, но я же делаю за собой такие вещи, да? Вот там, папа, я. И э, сейчас вот э, заметила, он старается рассуждать и пытается у нас такой этап обсуждать других детей. Я говорю, ты не имеешь права никого обсуждать. Он такой, ну как бы он вот так поступил, это правильно, неправильно, то есть вот э, как там получилось. Я говорю, слушай, у него могло быть тысячу причин на это, а, и начинает перебирать. Такая могла? Он такой, да, могла. То есть всегда провоцировать на анализ, провоцировать на свободу выбора. А, и ребенок понимает, что мир намного больше, чем он видит, намного больше, чем ему кажется. Ему становится любопытным, интересным, и он впадает в состояние наблюдательности. Он не просто анализирует умом ситуацию, а он начинает наблюдать, и наблюдая, у него быстро фиксируются в памяти те или иные поступки. Он начинает их замечать, и он потом такие вещи выдает. Смотри, мама, потом сделал так, да, и, скорее всего, у него будет вот это. Вот. И правда, потом он приходит. Представляешь, мам, я там был прав вот, старший постоянно часто так вот говорит, им нравится, что они осознанно, то есть не высказываясь, но они со мной это рассуждают, обсуждают, ждут какую-то, наверное, похвалу, и вот это я, конечно же, всегда хвалю за осознанный выбор, за правильное видение, за то, что он рассмотрел, увидел, до да, заранее и поступил нужным образом, вот. И здесь потом... Получается, что детки настолько становятся самостоятельными, что мне не страшно их отпускать на улицу вообще. То есть в 6 лет ребенок может гулять сам один. Во-первых, во дворе все его знают. Я спокойно отпускаю, я с ним договариваюсь, что он может поставить подождать меня. Вот. И если ему даже страшно становится, я говорю: не бойся, вот здесь тетя Настя, здесь тетя. Алсу у нас во дворе, да, у них детки гуляют, ты подруж, подружишься, там, поиграешься, вот, и, ну, каких-то проблем не возникало вообще э, в плане ругани, единственное, да, э, у разных детей есть склонность э, к определенной э, черте характера, допустим, у старшего у меня лень, да, он любит лениться, не шевелиться. Он любит, но для него это какая-то определенная прокрастинация. То есть, да, ленится, ленится, а потом он какой-то креатив рождает. Его прям прёт, прёт, прёт. То есть здесь тоже сильно напрягать ребенка, если он ленится не стоит. Значит, он э, рождает что-то, он расслабляется здесь и пытается найти какой-то выбор. Здесь нужно просто наблюдать за ним, смотреть. И, конечно же, булки расставлять не стоит вместе с ним на пару. Как-то его мотивировать, но правильным образом. Но младший он не любит, у него нет терпения, он все время бежит впереди паровоза. И здесь прям вот позволять ему бежать. Я это делаю. Он ошибается, он расстраивается, переделывает. А его, он снова отрабатывает свое терпение, нежелание это делать и понимает, что лучше изначально не торопиться. То есть, опять же, выступает на первый план, позволять детям осознанно учиться да, делать выбор, первое. Второе, развивать позволять им развивать свои черты характера, неважно, это агрессивность, да. Допустим, в агрессии он себя, ребенок, вот, поначалу он был агрессивным у меня. Я ему позволяла и следила, чтобы он не навредил другим детям. Да? Дома с ним вела беседы, когда у него не осталось практически друзей. Он понял, что так себя вести не стоит. Вот. Ну да, пришлось разговаривать с мамами, что я веду беседы, но я знала, что мои беседы приведут к результату. Опять же, все проходило через свой опыт, через опыт папы. Характер младшего больше схож с папой. А, такой больше напористый характер. Вот. И, и здесь, в любом случае, только общение и прямой опыт бабушек, дедушек, это все нужно рассказывать. Вот. Даже ну, моды, ты знаешь, как, как еще... Пищу пей. выбирать, да, тоже пищу. Я позволяю выбирать пищу, я открыто говорю, что... Мама, почему ты не ешь? Я говорю, у меня все, организм сам вырабатывает. Она как это? Я им открыто говорю. Они делятся с преподавателями. Преподаватели начинают со мной делиться тем, что они пробовали сухие дни. Да? То есть они начинают говорить, что мы своих детей тоже любим лечиться народными средствами, делиться своими народными средствами. Потому что для них мои дети, они гиперлегкие получаются. Они гиперактивные, вот младший, да, он даже берет швабру, вытирает полы, помогает нянечке. Можно я, Елена Николаевна, и дома меня может, то есть его так вот, как-то так. В садике приучили благодарны. энергии много, море. А, он мне не любит спать. У меня как раз есть и детей, которые любят поесть, но не любят спать. Младший у меня любит, старший любит спать, но не любит есть. У нас вот такие вот качели. Вот, это очень интересно. Но ну, я бы знаешь, как сказала Кристина, все равно э, дети это наше отражение. Вот у нас очень многие любят убиваться там в, в астрологию, в карты, в звезды, в карму, да. Я в это как бы не особо верю. Я, я самостоятельно не могу это просчитать. Я понимаю, что э, верить там в астрологию, если я сама и есть эти звезды, если есть пять Вселенная, и Вселенная во мне так же, как и я в ней, то как бы вот на это зацикливаться? Я не зацикливаюсь. Возможно, это есть, я не отрицаю, я в отрицании никогда не ухожу. Но тем не менее, в любом случае, почему наши дети так себя ведут, это мы должны все равно заглянуть в себя, внутрь себя, и не только в себя, возможно, даже через поколение. То есть вот ты говоришь, дети, которые вот хотят быть хорошими, они на самом деле ведь не просто хотят быть хорошими, потому что им сказали, что это хорошо. Это сидит намного глубже. Это сидит э, в родителях его, а их родителях еще сидит в их родителях. Только, то есть родители ребенка, не получив любовь у себя, там, у своих родителей, не осозна... они не умеют любить, они не умеют отдавать. Они знают, что надо дать. И вот это вот надо, они перенесли к себе в жизнь. И после того, как они перенесли к себе в жизнь, у них есть четкий план, четкие границы, четкие рамки. Что хорошо, что плохо, что нужно, что не нужно. Да. И на неосновном уровне они передают это ребенку. И ребенок, пытаясь быть для своего родителя хорошим делает поступки, он не всегда делает, самое главное, что хорошие поступки, он часто их просто плохие поступки скрывает, либо говорит, это он. И мы начинаем, когда мы узнаем, мы начинаем ругать своего ребенка, Почему ты мне сказал? Почему ты мне наврал? Почему ты сделал это? А на самом деле он, он и не наврал вот в общепринятом этом понимании. Он просто захотел поставить галочку для своих родителей, что я хороший. У нас очень часто взрослые сравнивают. Вот посмотри там у Марии какой хороший мальчик. Да, вот посмотри там, у кого-то. Ничего не сравнивать, да. Ни братьев, ни да. да. сестер сравнивать да. нельзя вообще в семье, да. И, и именно из-за этого ребенок и получает вот эти вот бонусы в виде вот этих галочек неосознанно. И через дурные поступки. Давайте, вот их в кавычках, назовем, дурные поступки. Но это нужно не с ребенком работать. Всегда работают с родителями, но потому что только родители через в своих родителях. Да, но через ребенка mm -hmm. получается воспитать свою вторую половину. То есть, когда в семье присутствует один осознанный родитель, как у меня, да, второй родитель, он э, очень э, любит поступать все по-своему, да, но о, как бы проявляет осознанность в некоторых сферах, но не во всех, и. Человек любит убедиться в материальных фактах, а потом принимает решения раз и навсегда. Вот и Люди разные. И здесь получается интересный момент, что через детей как раз-таки родители начинают учиться и меняться. Потому что происходят элементарные события, на которых видно, что есть хорошо, что есть плохо, и как лучше было бы поступить. И когда дети начинают поступать иначе, это прививается, как будто бы, знаешь, вот по новой, как будто бы ты проходишь школу детства вместе с ребенком. Но тут нужно набраться терпения а, и позволять вмешиваться в воспитание, конечно же, второй половине, но объяснять это ну, нужно на, на ситуации рассматривать, да, то или иное. Но в любом случае приводить к тому, что очень важно быть просто осознанным, а важно принимать решения самому. вот Как важно поступать, важно поделиться, что у тебя есть на самом деле, что у тебя внутри. Давай это спокойно обсудим. Вот. И в итоге в нашей семье исчезли да, вот эти вот крики, нотки, вот, громкие разговоры. А, понукательства и здесь произошел такой некий переворот. Вот на, на днях я поняла, что человек говорит, мой супруг говорит о том, что мы не будем здесь что-либо плохое рассуждать, здесь стоит вода, она записывает информацию, нам потом ее пить. Давай вот там некоторые вещи обсудим потом. Вообще обсуждать это плохо, это делают бабки с семечками на улице. Там, вот. То есть а, такие моменты происходят внутренние перевороты, когда ты спокойно живешь и позволяешь всему проявляться ровно так и тем, что оно есть. А, получается, ты позволяешь себе проявляться, раскрываться максимально, потому что все, что вокруг, это есть ты. И в итоге оно все становится в нужный момент в свои пазлы, на нужные рельсы. И все запускаете само по себе. И дети перестраиваются как надо и реагируют близки совершенно а, нужным образом. Даже мои родители, которые бабушка и дедушка являются моим детям, они моим детям больше позволяют. А, и они с ними общаются как со взрослыми, а, чем с детьми моей сестры. Потому что там она мало видит, что их приучили. А, это нельзя. А, гулять одним нельзя. Это не сделать, это неправильно, девочка должна сидеть так, она не должна делать это, зачем ты громко разговариваешь. И вот этих постоянно отдергивание, и мама учила буквально в смысле слова, да, чтобы соблюсти эти правила в той семье, чтобы, не дай бог, а присматриваться за ребенком, что-нибудь не так сделать, чтобы там, ну, не поломать концепцию, то есть родители должны воспитывать сами. Мама мамы мои такое понимание, не вмешивается, просто присматривает. Здесь у нас всё очень просто с детьми. Но у меня здесь немножечко другая позиция. Я все-таки придерживаюсь того, что, конечно, человек изначально, вот нас же, наверное, тоже и молодежь смотрит, человек изначально должен взрастить себя и найти свою вторую половину, чтобы его не переделать. Человека не переделаешь. переделаешь человек да. может переделаться только самостоятельно. Да, человека не надо переделать. Я тоже вот согласна этом, что -то Да, что -то говорю, вот это он сам да, вот в этом получается у нас и многие но проблемы, даже, знаешь, какая многие Когда ты выходишь Нет. в состояние, когда ты находишь человека, но ты твой раз души быстрее, и ты начинаешь быстрее развиваться, но это не повод для расставания. Это просто нужно дать тайм-аут человеку. Да, но есть же разные случаи. Вот. И у нас очень часто выходят замуж с тем намерением, что а, как у нас же в эйфории это все. То есть вот у нас есть вообще три зрения, так сказать, да? Это придумала не я, это придумали уже давным-давно ученые. То есть есть то, что мы видим, но не хотим осознавать, ну, например, там, в нашем мужчине, да? То есть мы, мы это видим, но мы почему-то полагаем, что замуж выйду впереди, со мной он точно поменяет Никогда не Потом второе да. зрение. Никогда. Второе зрение, которое мы видим, то, что, как его воспринимает социум. И если женщина мудра, она сможет ему передать правильно эту позицию, что как его воспринимает общество, и чтобы нужно было подкорректировать, чтобы ему было комфортно. Потому что если мужчине некомфортно, Женщине с ним никогда не будет комфортно. Это передается все, это одно целое. И третье, это так, как оно есть. И вот третьим зрением из нас редко кто может видеть, потому что это очень неудобно для нас. И только на автономии мы смотрим этим третьим зрением так, как оно есть на самом деле, не примешивая ничего. И вот если бы мы изначально, вот супруги, перед тем, как передать свои гены в какое-то чадо, в какое-то чудо, если бы они изначально принимали себя, не переделывая, а принимали себя априори такими, какие они есть, то из них бы начала и идти вот эта любовь, которую бы они могли передать ребенку, что они его не хотят переделать. То есть переделывая себя, переделывая своих супругов, супруг, неважно, женщину или мужчину, мы показываем на неосознанном уровне своему ребенку, мы его тоже переделаем. Он еще не сформировался, а мы его уже переделываем. И когда так мы смотрим, нельзя. На... нельзя. Нужно просто через позволять, ребёнка... людям, да, позволять людям быть самим собой рядом с собой. Это самое главное. А Но вот ты сможешь зрения... это позволить только тогда, когда ты сам становишься собой. Вот да. в чем вопрос. И когда ты смотришь на себя, меняя себя через ребенка это уже тоже не совсем правильно, он принимает все удары на себя. А когда ты начинаешь ему отдавать свою любовь, безусловную, и он в принятии этой любовь, он никогда тебе не отдаст что-то негативное. То есть он сам самостоятельно захочет делать те вещи, от которых будет комфортно его близкому человеку, потому что ему будет точно так же комфортно. И когда мы начинаем как раз и говорить вот про детей, вот сейчас очень много вопросов задаются про детей. Не с детьми нужно работать. Мне очень часто задают вопросы, а вы работаете с детьми? Я говорю, я работаю с родителями. Потому а что перед тем, и как с ребенком и с, с ребенком. родителем, я считаю, что нужно работать Смы? в паре. С ребенком и с родителем. Ну, смотря какой возраст, конечно же, нужно выслушать сюда две стороны. Да, в паре пар. это не всегда... Да. Ну, не смысле, всегда получается. Да, не в смысле, за одним столом, то есть здесь нужно прорабатывать и ребенка, и маму, в любом случае общаться, и искать вот эту причину. Да, в но в любом стороны, случае, да. я... как показывает мне мой опыт, есть родители, у которых детям уже там и 18, и 20. То есть, сколько бы ни было ребенка, он же наш ребенок остается. И когда они приходят ко мне и говорят, а вы работаете вот с детьми, вот у меня у ребенка такая проблема, я понимаю, я четко вижу, откуда эта проблема идет. Эта проблема всегда идет от родителя. Ребенок где-то закапсулировал какую-то свою обиду, не расширил свои границы и свои рамки. И это обязательно нужно прорабатывать в первую очередь с родителем, чтобы родитель начал прорабатывать себя через, и своих родителей. Дай бог, если они живы, но чаще всего, вот кто ко мне обращается, что родителей уже чаще нет, уже на таком возрасте, вот осознанно, говорит, вот ничего не могу сделать, вот он такой. И когда мы начинаем именно взрослого прорабатывать, когда он меняет свою точку сборки, он начинает смотреть на те моменты, которые идут с ребенком. То есть вот ко мне сейчас обращаются, а, есть такие несколько человек у которых дети просто наркоманы. Вот. То есть это уже не просто шалости какие-то, да, это уже взрослые э, люди, которым за 20, которые наркоманы. И они говорят, вот как вот помочь, вот он готов вроде как уже все бросить, но он не может. Можно я приду с ним к вам? Я говорю, нет, давайте сначала вы ко мне придете, обратитесь, мы с вами эту ситуацию проработаем, потом уже будем смотреть, нужно ли прорабатывать это с вашим ребенком или нет. И ну, у меня не так много было таких моментов, но, по крайней мере, я могу просто похвастаться, потому что для меня это, для меня, для самой это большая такая галочка, большой плюсик, что я смогла помочь женщин двум женщинам, у одной был сын, он. Был наркоман с семилетним стажем, а у другой у, у него же супруга ушла, и он запил. Вот он уже у нее 7 месяцев пил, не мог выйти из запоя. Ну. Сейчас они живут счастливо, все нормально, у них все хорошо. Но мы должны это понимать, что как бы в любом случае дети это продолжение нас. Зачем мы работаем с продолжением, если мы с, с основой не можем проработать? Сначала прорабатывается основа, а потом мы уже смотрим как вот этот вот хвостик уже подрегулировать, если грубо сказать. Вот ты, я хотела сказать, я запомнила, третье зрение, знаете, ребят, какое-то третье зрение, это когда ты настолько осознан, ты наблюдаешь за человеком, и ты понимаешь, что он здесь немножечко не настоящий. Или он наоборот здесь настоящий. То есть ты настолько наблюдательный, настолько глубок, что ты а, внутри в себе осознаешь действия вокруг тебя происходящее. Значит, ты осознанно а, и настоящее поступаешь сам в этой жизни. Когда ты это все отслежив, отслеживаешь, наблюдаешь, вот это именно про третье зрение, насколько я понимаю, и оно очень важно, когда мы а, именно выбираем себе партнера, супруга. Но еще раз повторюсь, бывают такие ситуации, когда как раз-таки мы да, давно выбрали супруга, и сам человек там, или супруг, или девушка, да, они развились очень хорошо. Вот, и как дальше быть? У меня такие, да, приходят тоже взрослые, как дальше быть со второй половинкой. А здесь нужно просто позволять и внутри человеку двигаться. Обычно происходит, и по своему опыту могу сказать, и по опыту других ребят, причина, как всегда, сидит внутри, и причина в том, что именно в категоричности принятия другого мнения, что нет другой стороны, и вот путь должен быть, как правило, таким или похожим, или что то, что такое, то, что я знаю. А человек выбирает совершенно противоположный путь, но он просто позволив ему, да, это сделать, человек открывается, и тогда он делает очень хорошие результаты и шаги. Просто наблюдать, и любить откровенно, как есть, и все меняется. И могу сказать тоже, ко мне приходит, но у меня часто бывают детки аутичные. Вот недавно мамочку встретила, мы познакомились в Венигороде с Олечкой. у нее малыша Диагноз стоит дауна. То есть ко мне детки обращаются, мама приходит именно с какими-то сбоями, с болезнями, вот, не только с психологическими, видимо, по той причине, что я занимаюсь какими-то внутренними исправлениями, владею там разными практиками, да, опыт есть, а и с аути аутичными детками, потому что Аутичность, она тоже бывает разная, либо глубоко, либо нет. И эти детки, они реально поддаются лечению, они исправляются здесь. И самое, что интересное, психологически мамы этих детей, они схожи. Какие-либо отношения родителей, того или иного диагноза, они схожи. Вот что интересно. Именно у аутичных детей, у меня много достаточно, но, наверное, за последний год пять детей было таких, Мамы не структурированы вообще. Ну, от, просто от слова, что такое структура, я не понимаю. Это воздушный шарик. То есть вот человек не может себя собрать ни в чем, вот, которые в жизни получает такие вещи, как лафа, да... Какие-то плюсы и бонусы от жизни, от близких, да, что-то хорошо получается, он на этом проезжает, на старых, и говорится, дрожжи, когда чему-то научился. Но по своей сути человек в первую очередь, он не может собраться в кучу вообще, принять какие-либо серьезные решения, собраться и сделать. И те или иные действия в своей жизни быть более ответственным вот это есть вот таких родителей детки склонны к аутизму вот ты смотришь про вопросы привет да, я смотрю. да. интересно фарида пишет уже во взрослом возрасте родители играют такую роль да а, на самом деле неосознанные родители они такие же дети и когда один становится осознанным, другим нет, очень сложно тоже бывает. Вот. Но еще раз говорю: когда позволяешь другому проявляться, абсолютно любя его полностью, вот таким, какой он есть, восхищаясь просто вот каждым дочетом и недочетом, просто вот доверяя тому, что он делает, потому что доверяешь его божественной природе, она каждого из нас пронизывает. Не должно быть отрицания никакого. А идут глубокие, быстрые трансформации, и человек просто в ногу за тобой начинает идти рядышком. И дети тоже становятся счастливы, потому что идет тандем понимания, и интересно идут локальные а, рассматривания. Да? То есть мир, а, он настолько велик, целостно, бесконечен, что я даже считаю, что автономы, они а, не могут полностью... Все равно увидеть мир полностью, да? то есть насколько глобальный он есть, поэтому автономы все разные, не еды, они все разные по характеру, а по самому принципу восприятия жизни, потому что невозможно увидеть целостность пирамиды пока ты не поднимешься на вершину. И мы переходим из одного состояния игры в другую. Да? Вначале потребительство, потом автономия, потом вырастает еще что-то. Нужно не останавливаться идти дальше, позволять. Но именно принятие, абсолютно любовь позволяет а, полностью трансформироваться легко и идти с детьми дальше, и со своими супругами, развиваться с родителями. И в первую очередь показывать пример свой а, в развитии. Это мега как важно. вот. Потому что я вот реально смотрю и размышляю, что все настолько разные. И только представьте, вот гора, пирамида, и когда ты поднимаешься наверх, да, ты более концентрированно начинаешь видеть мир, и мир более концентрированный, и тебе легче осматриваться вокруг. Но автономия ⁇ это не вершина. По-любому есть дальше за этим, и еще, и еще шаги, и это не окончательная точка. Поэтому снова и снова все развиваются, идут к автономии разным путем, и у каждого разный взгляд. И вот эти пазлы складываются, и именно через принятие, через любовь, и через понимание, что да, возможен и такой взгляд, да, возможно и такое. Позволять всему быть, мы позволяем своей целостности раскрываться, и тогда происходит наш рост. Вот. Мы же, да, мы же уже об этом как раз и говорили, что автономия — это не самоцель. Да. Если просто идти к автономии, чтобы прийти к автономии, это утопия. Для чего? Автономия — это инструмент. Это очень корректное состояние. Это состояние. Да, его нужно проживать здесь и сейчас. Это состояние. Вот. И... Это можно сделать и без автономии. Просто в автономии это делается быстрее, легче. Более То есть я не смогла это сделать на еде. Мне это было проще сделать без еды, без жидкости и с минимальным количеством сна. И только ну, в этом состоянии действительно проще считать код другого. Свой. И автономия — это не самоцель. Ты, конечно, начинаешь развиваться. Конечно, это можно войти вот в этот автономный дом, да, так его представить, и там очень-очень много комнат. И ты заходишь в одну комнату. Вот она белая, красивая, мягкая, все в ней хорошо. И ты понимаешь, я есть все, все есть я. Я всех люблю. Все замечательно. И как правило, на этой комнате все останавливаются. Здесь хорошо, зачем идти дальше? На сердца. Да? Но зачем идти здесь? Да, есть такое, что у тебя как бы ну все хорошо, но это же не конец. И ты выходишь и идешь дальше. Уже начинаешь смотреть. Откуда? То есть все конечно. Нет ничего вечного, ничего нет. Но чтобы мы же откуда-то появились, мы же где-то это все зародилось. И ты в этом состоянии как раз ты можешь найти те ниточки, за которые ты можешь прийти и посмотреть, где что продолжение. Когда ты начинаешь осознанно уже понимать, ты это начинаешь видеть, что, как, что такое время, как оно меняется, что такое эфир, насколько он плотный, когда ты можешь его почувствовать, а не просто сказать, да, есть эфир, вот в учебниках написано. А когда ты это можешь потрогать, да, вот так можно, можно сказать, то это абсолютно другие состояния. И то же самое, когда мы говорим э, о детях, да, вот... Э, Наши горе-психологи, <смех> я их больше не могу назвать никак. Хотя сама психолог с 20-летним стажем, да? И когда к ним приходишь, и они начинают говорить: вот ваша проблема в детстве, это понятно, что у нас все идет в прошлом. Потому что мы уже же с вами говорили: вот сейчас идет эфир, начался он уже в прошлом начало эфира в прошлом. И вот мы говорим, говорим, и вот это вот у нас о настоящее оно уходит, уходит, уходит, уходит, уходит, и оно все время прошлое. И все время прорабатывать прошлое это тоже нереально. То есть в прошлое можно заглянуть, посмотреть образную картину и выстраивать себе новый путь. И только после выстраивания нового пути ты готов идти дальше. Если ты будешь постоянно месить старое болото, у каких-нибудь там, у психологов, у бабок, еще у кого-то там рассказывать, что там. «Ой, меня там в детстве закололи, меня в детстве не любили, меня в детстве это». Не надо, ты просто этот момент выхватить, должен, и начать его проработать, как то сейчас. А что я могу сделать сейчас, в данной ситуации, чтобы преобразовать его в настоящем? Потому что у нас нет ни прошлого, ни будущего, его не существует. Вот, у нас есть только здесь и сейчас. Да. И человек не, не может быть счастливым, он не может увидеть своего ребенка, потому что он либо в прошлом спрашивает, что, как было в школе. Ну, как бы это естественный вопрос, да? Но с другой стороны, мы все время, мы неосознанно пытаемся даже наших детей все время акцентировать внимание на прошлом. Как было в прошлом, как было в садике, как было в школе, чем кормили, что у бабушки делали, что это. То есть мы сами его подгоняем всегда в прошлом, потом говорит, надо жить в настоящем. И когда мы сами научимся с собой работать в настоящем, когда мы научимся в настоящем просто подходить, обнимать, целовать и говорить, боже мой, какое какое счастье, что у меня есть ты сейчас здесь и сейчас со мной рядом. Завтра может быть все что угодно. Его завтра никогда не наступит. Нас... Как бы мы не хотели завтра угу. что-то начать, у нас его не будет, у нас всегда есть сегодня. А завтра это просто фантазия. Нечего им жить. Им нужно жить здесь, успевать жить здесь. У нас любимая фраза э, в семье: Я так счастлива, что ты у меня есть здесь и сейчас. Вот дети у меня это выучили. Вот. И это состояние прям вот останавливаешься, говоришь, и вот прям вот зависаешь, вот я счастлива, что у меня есть здесь и сейчас, вот именно вот здесь вот. И не важно, что он делал. И прям вот понимаешь, что это вот абсолютно вот любовь, именно понимание вот этого вот состояния.